52 километра, 5 часов. На две дистанции. Я первый ультрамарафонец на дистанции московского марафона, я так думаю. Никто не получал мне медаль еще? Вы должны, вы должны а, вот смс от московского марафона на дистанции на 10 километров. И вот.